В Солнечной системе планета Марса занимает второе почетное место после Земли. Человечество давно уже пытается исследовать эту планету и установить факт жизни на ней. Марс загадочная и даже мистическая планета. Ее еще называют красной, через аналогичный цвет ее поверхности. Может когда-то люди смогут жить на Марсе, но сейчас только марсиане. Далее предлагаем прочитать интересные и захватывающие факты о Марсе чтобы узнать побольше об этой удивительной планете или просто с пользой провести свободное время. Марс – герой практически всех фантастических романов. Первое название Марса изобрели ее римляне. Красный цвет планеты позволил римлянам видеть в нем бога войны. Наиболее изученная планета нашей Солнечной системы – это Марс. Исследования ученых разогревают еще больше интерес обычных людей в поисках неземной жизни на загадочной планете. Некоторые ученые предполагают, что жизненная форма есть, но она другая. Марсианское небо имеет розовую тень. В небе Марса повышено содержание пыли с железом. Давление около марсианского пространства очень низкое. На Марсе есть ветер. В полночь становится очень холодно. Температура понижается до минус 80 градусов. На обоих полюсах Марса сильный холод. Зона слой в атмосфере Марса отсутствует. Ученые предполагают, что озонового слоя на Красной планете никогда не было. Марсианская поверхность подвержена смертельным для человека дозам радиации, когда восходит Солнце. Наличие смертельных доз радиации обусловлено отсутствием слоя озона. Несмотря на разряженность атмосферы, на Марсе наблюдаются сильные ураны. Скорость ветра может достигать 180 км в час.